Я глубоко благодарен всем, кто участвовал в создании этих книг. Отдельно спасибо Светлане Ивановне и спасибо Татьяне Григорьевне, как руководителю ресурсного центра. Вот мое личное мнение, что эта книга – это основа всего того, что происходит сегодня на территории. На самом деле люди, многие наши предки, жили в районе, создавали объекты давали населенные пункты. К сожалению, многих из них этих населенных пунктов и объектов уже и нет. Оказывая следов той работы не видно сегодня. Старояркова, Маук, ну, много населенных пунктов, где люди работали, совершали поступки, жили, участвовали в общении. Вроде как и нет, вроде как и следа работы не видно. Вот эти книги поднимают. Мы сегодня их открываем, видим фотографию человека, читаем, какой он был в, во взглядах, что он делал, как поступал. И, знаете, Гордость охватывает за тех людей, которые, являясь нашими предками, жили и работали в районе. И на самом деле для каждого человека очень важно знать и помнить не только своих родственников и близких, мы каждый должны знать, как говорят, да, все поколения. Надо К сожалению, не всегда мы это можем сделать, и не каждый из нас, к сожалению, вовремя похватывается, что надо это знать. И вот такие книги, они помогают. И я еще раз говорю, спасибо большое тем авторам, тем людям, кто создает такие книги. Эта книга о развитии женского движения, начиная с 20-х годов, в настоящее время. В <связан> этом выходу этой книги сейчас стала работа в архивах города Новосибирска и города Барабинска. Работа с личными, <связан> э, ра встреча с людьми, э, общественницами, женщинами-общественницами, которые, ну так сказать, носили свой плак в прошлые годы. В некоторых случаях приходилось общаться, удавалось общаться с родственниками тех женщин, которые жили э, в 60-х годах. Но что хочу сказать, что цель была такая у нас. У всех, кто занимался этой книгой, одна. Рассказать о развитии женского движения. Найти истоки этого женского движения в нашем городе и районе. Найти тех женщин, которые стояли истоком развития этого движения. Которые... Продолжали вот именно заниматься общественной деятельностью в 30-х и в 40-х, в 60-х, 80-х и так далее. И по настоящее время это движение идет, это движение развивается благодаря тем, кто стоит в этом этого движения. И цель была достигнута благодаря той кропотливой работе, которую мы проводили. Что хочется сказать, что работал над изданием этой книги маленький женский коллектив, но это именно те люди, те женщины, которые влюблены в свой край и его любви. Это именно, ну, как это сказать, так вот, те общественницы, которые вложили огромный план в развитие и нашего города и района. Я не побоюсь этих громких слов, это действительно есть. Они заметны, они общественные, но они ввести свой план в развитие нашего края. Это важно. Я представляю Ирина Николаевна Геева, начальник управления архивной службы Дело. Э, Дело. Бородинского района. Все началось именно с 20-х годов. Именно тогда, с января месяца 1920 года, началось развитие нашего женского движения. То есть женского движения на территории города и района. Вы когда прочитаете эту увидите там очень много предложена документами именно документов и подливая работа с документами показала э, те знания которые должен которыми владеет архивариус и который передал нам вот. и именно благодаря вот этим исследованиям которые привела елена Николаевна, мы теперь знаем точную дату развития женского движения в городе районе инаварь 1920 -го года. В этом году исполнилось 97 лет нашему женскому движению. А? Нет, 23. Нет, 23-го будет столетие. А 1920 это начало этого. А в этом году, в этом году, исполнилось 97 лет. В 2023 году будет столетие этого движения. Но мы выпустили эту книгу как раз именно вот. Руководствуюсь этим юбилеем и той работой, которую провела Илья Николаевич. Но большая нагрузка лежала на наших руководителях Союза женщин Барабинского района. Это Татьяна Григорьевна Сильнягина, она у нас ведущая сегодня нашего мероприятия, и Лудаита Владимировна Чередова. Заместитель ее, это председатель Уна Союза женщин, Маргарита Владимировна заместитель председателя в решении всех вопросов. К сожалению, она не может сегодня присутствовать, потому что она находится на совещании. Очень человек активный, да, не у нас такие хорошие молодцы, Я хочу сказать, пока они возглавляют женское движение в нашем районе, оно будет председать, оно будет продолжаться, оно будет иметь свои традиции, новые традиции, потому что в каждом. В периоде, в 20 30-е годы одни женщины были, и совершенно другие были задачи, которые стояли перед ними. Общественницы, женщины, они не только трудились, они занимались той деятельностью, которая была настроена на свободное время, так сказать, которого не было. Не каждый может заниматься, вы прекрасно понимаете, это очень сложно. Именно потому они занимались, что они любили своего рода, они любили свой город, они любили свой район им силой давала родная земля в решении всех этих общественных вопросов. Вот. И каждый период, как я уже говорила, он характеризуется своими задачами, своими формами, методами работы. И, конечно, своими людьми. И что хочется сказать, самое главное, что в решении вот этих вопросов нам, так сказать, тоже очень хорошо помогла. Татьяна Михайловна Павловская. Это председатель э, значит, правкома работников народного образования. Это тот человек, который не ссылался на то, что он занят, на то, что у него это кто, В любое время позвонить, да. Она нам предоставляла источники, которые помогли работать нам над рядом. И огромное думаю, спасибо. Она просто молодец. К сожалению, тоже сегодня она не может присутствовать. Здесь совещание, вот что это? Ну, вот, такое так сказать, ее влияние на то, что вышла вот эта книга с настоящими данными, не теми, которые, как говорится, в художественном смысле, а именно настоящие данные. А самое главное, что я хочу сказать, что когда вы прочитаете вот эту книгу, вы поймете, что частица души тех, кто работал над этой книгой, находится в этих произведениях, которые мы прочитаем, в этих материалах. Рассказы о женщинах. Все. И, памяти нам тоже помогала родная земля в отличие всех этих вопросов. Любовь к нашему району, к нашему районе, Потом в тоже, и вообще, все свое. И, а самое главное, вдохновили и настроили нас на решение, чтобы выпустить эту книгу, это были мы, наши милые женщины, общественные, которые присутствуют в этом зале. Те, которые не один год провели с нами в развитии вашего гранского движения. Огромное вам спасибо. Дай Бог вам здоровья. Дай Бог вам, чтобы все-все у вас было хорошо, отличное настроение, и самого самого наилучшего, чего вам только хочется. Самое главное. И спасибо за внимание.